Цветущий май, победный май. Пришли поплыли туманы над рекой, Я не знаю слова по русски Вот! Хорошо. Выходила на высокий берег, на крутой Выходила, выходила песню заводила просила. Ой, ты песня, песенка девичья, Ты лети за ясным солнцем свет, И бойцу над дальним пограничь От Катюши передай привет. И бойцу над дальним пограничь От Катюши передай привет. Одевичья прилетит за ясным солнцем свет. И бойцу на дальнем пограничне. От Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничнее. От Катюши передай привет. Так, я прощаюсь. Уном простую. собой счастье душевной гармонии и чтобы у нас у всех душа пела Где кружат чайки за окном, Где мы с тобой танцуем вальс, Где мы с тобой танцуем вальс, Где мы с тобой танцуем вальс, Минуем. Если останусь живым на войне, встретишь с собой в родной стране, Только пока. Oh. <laughs> Проводствует нас на обман. И испаренные земли, только туман И каждый день нам, как капкан И гречит кровь из наших ран И не пройти нам этот путь в такой туман